Вещество А является сложным эфиром, образованным насыщенной монокарбоновой кислотой и насыщенным одноатомным спиртом. Значит, Я могу в общем виде записать, что вещество А у меня образовано раз из насыщенной монокарбоновой кислоты, то все связи здесь одинарные и, соответственно, только одна карбоксильная группа. В общем виде это может выглядеть следующим образом. СХ2Х плюс 1... СО, ну и дальше у нас будет продолжение спирта. Раз у нас спирт аналогичным образом, насыщенный, одноатомный, значит все связи одинарные, одна гидроксильная группа. И записываю я как C -Y h 2 y плюс 1. Не пишу это одинаковыми Х или У, потому что у нас совершенно два разных эксперта. Не сказано, что количество атомов углерода здесь одинаково. Далее, в результате кислотного гидролиза вещества А образовались вещества Б и В. То есть у нас в результате кислотного гидролиза образуется изначальная карбоновая кислота и соответствующий спирт. Опять же, не знаю, где вещество В, где вещество В. Сейчас разберемся. В молекуле вещества В два атома углерода. То есть я где-нибудь запишу, что для вещества В соответствуют два атома углерода. В молекуле В на один атом углерода больше, то есть в молекуле В соответственно, три атома углерода. Вещество В реагирует с этиламином с образованием соли г. Единственное вещество из двух данных, которое реагирует с этиламином — как производная соответствующего основания это лишь карбоновая кислота. То есть веществом Б у меня является карбоновая кислота, веществом В является спирт. Причем я теперь могу сказать, какой, какая конкретная кислота, какой у меня конкретно спирт. То есть вещество Б, раз здесь два атома углерода, то соответственно кислота у меня будет CH3COH. То есть уксусная кислота. Раз спирт у нас вещество В, то, соответственно, его формула С3H7OH. Далее нам нужно написать, что же за вещество Г. Значит, раз мы знаем, что у нас производная карбоновой кислоты, а этиламин реагирует следующим образом. Значит, этиамин у нас NH2, С2H5. Он присоединяется к OH группе карбоксильной группы с образованием NH3C2H5. Вот такого вот соединения. Это вещество у нас будет к. Далее мы читаем: при нагревании вещества в серной кислотой при температуре более 140 градусов образуется газ Д. Значит, разбираемся теперь, что за вещество D у нас будет образовываться. Значит, тут присутствии серной кислоты, концентрированной при нагревании. И здесь очень важно, какая именно температура. Если у нас температура больше 140 градусов, то у нас происходит внутри молекулярная дегидратация, то есть отщепление воды с образованием С3Х6. И воды. Вот этот газ и является веществом D. Установите соответствие между веществом, обозначенным буквой и малярной массой. Значит, посчитав, а, нам нужно еще вещество А составить. Если у нас это производная нашей уксусной кислоты и c 3 h 7 oh пропанола, то получается у нас следующий эфир. Далее считаем малярные массы, Я их уже заранее посчитала, для этилового эфира это уксусная, не этилового эфира, а пропилового эфира уксусной кислоты малярная масса составляет 102 грамма на моль. То есть А у нас соответствует четвертому. Так, А соответствует четвертому. Дальше вещество Б. Это у нас уксусная кислота, малярная масса уксусной кислоты 60, то есть соответствует номер 3. Далее, вещество В у нас c 3 h 7 oh значит, это у нас пропанол. И его малярная масса аналогично 60, и опять же буковка циферка 3. И вещество Г, значит, вот у нас такой. Такая соль интересная, значит, ее малярная масса 105 и соответствует циферке 5. И последний, значит, у нас c 3 а 6 это пропен, и для буковки Д, значит, малярная масса пропена составляет 42 грамм на моль. Мы пишем циферку 2. Таким образом, ответ у нас следующий, А4, b 3 В3, g 5 d 2